Итак, продолжаем. и Составляем сумму проекции всех сил на ось Y. YA у меня направлено по вертикали вверх. Ось Y у меня тоже направлено по вертикали вверх. Угол между ними равен нулю, Значит, проекция силы YA на ось Y будет равняться модулю Y умножить на косинус 0, то есть на единицу. То есть будет равняться... самому модулю этой силы а Далее, следующая проекция. Там у нас шла сила xB, неизвестная. Вот эта сила xB, вот ось y. Угол между ними равен 90 градусам. Значит, проекция силы xB на ось y равна модулю этой силы умножить на косинус и пополам. 0. Значит, все произведение равно 0. Значит, плюс 0. Далее у нас здесь пошли проекции, напоминаю, сил P и Q. Они не изменятся по сравнению с решением В части А. Я вам напомню, что они были равны минус 5 корень из 2 на 2 и минус 2 и 4. Поэтому мы можем здесь сразу вписать минус 5 корень из 2 на 2 минус 2 и 4 равняется нулю. Это уравнение также решается сразу. Получаем, что yA, поскольку это уравнение с одним неизвестным, будет равняться 5 корень из 2 на 2, плюс 2 и 4. Все это будет в килонитонах. Решаем третье уравнение. Третье уравнение, я напомню, Это уравнение суммы моментов, составленной относительно какой-либо точки. Но Относительно какой точки мы здесь возьмем? Давайте посмотрим на структурную схему. Если я выберу в качестве центра вращения точку А, момент этой силы будет равен нулю, потому что ее линия действия проходит через точку А. Зато момент этой силы не будет равен нулю. Если я выберу относительно точки Б, Момент этой силы будет равен нулю, но момент этой силы не будет равен нулю. Что же делать? А вот у нас есть две неизвестных силы. Y и XB. Значит, две линии. Одна из них вертикальная, другая горизонтальная. Давайте мы возьмем точку пересечения этих двух прямых. И относительно нее будем составлять уравнение моментов. То есть, составим вспомогательный рисунок здесь. Вот наше тело. Вот линия действия неизвестный YA. Вот линия действия неизвестной XB. Вот эта точка. Обозначим ее как-нибудь С. Если я возьму и буду вычислять моменты относительно моменты всех сил именно относительно этой точки, то момент вот этих двух первых неизвестных сил y и x будет равен 0 и мы можем вычислять моменты начиная отсюда то есть мы можем написать 0 плюс 0 плюс момент m я его пишу с плюсом потому что он у нас направлен против часовой стрелки плюс что у нас там дальше извиняюсь Момент относительно точки С силы П. Плюс момент относительно точки С силы Q. Ну и там еще плюс момент М. Все это равняется нулю. Вычисляем момент силы P относительно этой точки. Ну, это сделать легко, потому что этот угол у нас равен 45 это у нас 2 метра. Этот подъем, напоминаю, у нас тоже равен двум метрам. То есть вот эта величина тоже 2 метра. Значит, 2, 2 и прямой угол. Значит, это у нас тоже 45 градусов. То есть сила P проходит через точку C, Значит, ее момент относительно этой точки тоже равен 0. Осталось вычислить, осталось вычислить момент силы Q относительно точки C так, выписываем сначала момент МА, повторяем уравнение, это 0, это 0, это 0 значит плюс или минус определяемся напоминаю, что мы используем для определения момента вот это правило, то есть момент силы равен плюс-минус плечо силы умножить на модуль силы то есть мы используем напоминаю, мы используем вот это правило. Момент силы равен плюс-минус плечо умножить на модуль силы. Плечо. Плюс-минус. Ось вращения находится в точке С. Q направлено вниз. Так она вращает тело явно по часовой. Значит, минус. Плечо. Вот линия действия силы Q. Вот. Ось вращения С. Вот кратчайшее расстояние. Вот этот отрезок, он равен, как мы видим, что 2 плюс, напоминаю, вот это у нас тоже 2. И здесь у нас сколько? 1 метр. То есть, 5 метров. Минус 5 умножить на модуль силы равен 2,4. Напоминаю. Вот мы использовали это правило. Минус, поскольку по часовой вращается. Плечо равно 5 и модуль силы равен 2,4. Далее плюс наша величина m. Это все равняется нулю. Вот сейчас посмотрел, у нас здесь была ошибка, конечно. Почему я здесь написал 12? Давайте определимся, что у нас дано. У нас дано момент силы, дан 8 килоньютон на метр, он вращает против часовой, значит сюда он входил. Вот в уравнение моментов он входил, вот этот момент плюс М, он входил со знаком. Я здесь забыл еще приписать плюс 8 кНт на метр. Плюс 8. То есть здесь нам нужно было еще отнять 5 корень из 12 плюс 8. Здесь вот плюс 8. И здесь вот еще минус 8 соответственно здесь надо уменьшить ответ на 8 то есть будет 11 плюс 12 и минус 8 11 071 вот видите сейчас а сейчас это спыло вот этот плюс m плюс m у меня в данном случае сразу напишем плюс 8 килонюттонов и так в нашем случае сразу опять решаем. Момент МА будет равен 5 умножить на 2,4. Вот откуда 12 минус 8. То есть будет равен 4 кН на метр. Таким образом, мы решили и для случая B нашу систему. Из уравнений равновесия Мы получили, что реакция в точке B у нас равна минус 5 корень из 2 на 2. Мы ее уже вычисляли, такую ручную. Это минус 3,536. Кстати, я здесь я забыл минус, извиняюсь. Минус Минус 3,536. Минус 3,536 реакция, Реактивная сила в точке А она будет направлена по вертикали. И она будет равна 3,536 плюс 2,4. То есть 5,936. 5,936 килонитон. И... Неизвестный момент в точке А будет равен 4 кНт на метр. В следующем видеофрагменте мы закончим решение этой задачи. и Посмотрим на некоторые вещи заново.